Нормально, по да я и на опыте снимаю. Всем привет, дорогие друзья. Кавказ История древних. Это не просто горы, но и красота. Это путешествие, которое никогда может не вернуться обратно. Необычное явление, которое происходит на Кавказе, считается необычным страхом. Множество жителей, множество. Туристов эти горы посещают и говорят про одно: Они заряжаются необычной энергией. И эта энергия здесь находится. Уже много тысяч лет на Кавказе люди могут даже жить очень долго. И это факт. Но почему так все происходит и кто так влияет? Давайте мы с вами разберемся. Подпишитесь на этот канал, оставьте комментарий. Ну а если у вас есть вопросы, то можете оставить. Уже давным-давно на Кавказе люди наполняются необычной энергией. Но эта энергия берется откуда не ни возьмись, а именно с этого места. Часто люди видят здесь необычные объекты. Скорее всего, они и дают энергию нашим гор. Но суть в том, что люди и несколько других людей знают правду про эти необычные горы. Уже давным-давно мы путешествуем в этих местах и находили множество странных явлений. То пещеры, то какие-то необычные явления. Но это все было только начало нашей путешествия. Исходя всей ситуации, мы знаем, что здесь обитают необычные объекты НЛО. Местные жители также знают эту необычную историю. Но суть в том, что каждая история таит огромную и необычную угрозу. Уже давным-давно в этих местах находятся необычные базы объектов ИНЛО. Это именно от Сочи до Адыгеи, и закрывается этот треугольник, вы не поверите, Абхазии. Конечно, кто-то ссылается, что это не может быть такого, поэтому люди часто видят объекты ИНЛО именно рядом с Сочи. Но почему мы только начинаем видеть эти объекты, так сразу мы начинаем паниковать. А все очень просто. Объекты НЛО издают необычные электроволны. Помимо того, что группа туристов, которые пропали уже две недели назад в этих местах, утверждают, что их похитили пришельцы. Но суть в том, что есть множество тайн, которые никто не говорит. В этих местах находится около тысячи подземных пещер, которые выходят именно на Черное море. Никто не может доказать, почему и кто их построил, но говорят, что здесь... Раньше жили необычные инопланетные существа. По старым домам можно определить множество странных явлений. Это каменные дома, которые находятся на стороне Адыгеи и в сторону Сочи. Их называют кто но у них название Дальмены. Суть в том, что это каменный город, который был построен каким-то необычными людьми, а именно инопланетными, утверждает, что они жили на этой земле не просто так. У них есть множество странных явлений, как называются они гномами. В Мексике также был замечен каменный город, почти похож как в Адыгее. Но суть в том, что каждая из нас тайна закрывается не просто так но кто может подсказать это место которое может привести к опасности не зря говорят что кавказ это древние горы и они скрывают очень опасно но суть в том что эти горы еще и забирают энергию людей вы не поверьте но так и есть много чего здесь происходило а именно ужасного но суть в том что эти горы охраняются не просто так и не просто кем, а именно объектами НЛО. Говорят, что здесь находятся три базы НЛО. Поэтому часто люди видят необычные пролетающие огни. И кстати, в этих местах еще кроме НЛО находились следов монстров. И это факт. Почему множество тайн появляются на земле вы можете понять сами. Наша планета не защищенная никем, а именно только инопланетными существами. Мы как шарик надувной можем в любое время лопнуть. Но так ли на самом деле? Конечно так. Помимо того, сколько мы не были в таких необычных действиях, мы всегда находили необычные и очень страшные истории. Не только именно на Кавказе, но по всему миру. Поэтому, дорогие друзья, когда вы хотите куда-то поехать, почитайте историю или хотя бы то место, как она зовется. С вами был Тайный НЛО. Я надеюсь, вам было очень интересно.